Новосибирске наградили лучших педагогов. Сегодня подвели итоги городского этапа конкурса профессионального мастерства среди работников образования. Шесть лучших учителей, воспитателей и педагогов будут представлять Новосибирск на региональном уровне. Наш корреспондент Александра Медведенко заглянула за кулисы конкурса «Учитель года». Рабочий день Александры начинается ровно в 8 утра. Она учит дошкалят музыки уже более 20 лет, но к каждому занятию готовится как первому в жизни. Научить слышать музыку, петь и танцевать. При этом найти подход каждому ребенку. Музыкальный руководитель как универсальный солдат. Он воспитывает детей через различные виды искусства. Через, через живопись, через художественное слово, через музыку. Вот В работе с авторскими произведениями у меня очень широко распространен полихудожественный подход. Вот я соединяю все эти виды искусства в одно и вот... Мы с детьми уже создаем видеосюжеты. Чтобы поделиться своими наработками и научиться чему-то новому у коллег, Александра участвует в конкурсах профмастерства. В своем округе стала первой на городском этапе, пока в номинантах. Нужно иметь внутренний стержень, принять решение и, ну, представляя себя, свое творчество на суд всей педагогической общественности города, постараться все свои лучшие качества, профессиональные, наверное, человеческие, представить. Сегодня подводят итоги, пожалуй, самых важных для педагогов соревнований. Название лучших претендовали более 300 преподавателей и воспитателей Новосибирска. Учителем года стала Галина Радьком, преподаватель географии. Очень сложно описать всю гамму этих эмоций, непередаваемые. Это радость, счастье. Ощущение, некоторое ощущение свободы, то есть один этап позади, будем готовиться к следующему. Победители получают почетную грамоту и ежемесячную прибавку к зарплате. Теперь шестеро педагогов представят наш город на областном этапе конкурса. Но, как отмечают сами победители, главная награда все же – любовь учеников. Александр Медведенко, Даниил Смирнов, Олег Мощевитин. Новосибирские новости.